Всем привет! В описании к этому видео будет 5 ссылок на 5 частей. 5 частей чего? Вот вот этого вот проектика. В этом проектике я попробовал подумать, как бы даже не то, что подумать, а в образовательных целях показать, а как бы можно было бы сделать следующее. Вот у нас есть одно поле, ну, к примеру, есть второе поле. И это ячейки. Как мы видим, я двигаю мышкой, ячейки подсвечиваю. Это раз. Дальше. Зажимаю и перетягиваю объект. Как вы видите, из одной яче... поля в другое поле. В рамках одного поля передвинуть эту ячейку больше никуда нельзя. Вынести за пределы тоже нельзя. Точно так же и здесь. За пределы вынести нельзя, но вот сюда. То есть из одного поля в другое двигать можно. Ну друг на друга надвигать тоже нельзя вот то есть здесь не используется стандартное китишные средство drag and drop то есть это как и все мои видео носят какой-то образовательный характер соответственно реализации могут быть абсолютно разные что-то можно сделать проще что-то сложнее что-то вообще выкинуть а где-то вообще никто так не пишет и за это отрубают руки ну к примеру вот поэтому не надо сильно придираться вот, это видеообразовательное, и, как я сказал, попытка сделать что-то подобное, а подобное это drag and drop механизмы, есть встроенные. А здесь мы попробовали сделать свой, я попробовал сделать свой, в простом виде. Вот, соответственно, соответственно, есть пять частей к этому видео, и, и, и, и это все в ссылках да под этим видео первая часть просто нарисовали два поля то есть здесь используется Q view QGraphicsView QGraphicsScene QGraphicsItem и здесь а вообще во, во всем во всем этом проекте мы уже наследуемся от QGraphicsItem то есть в предыдущем проекте по этой теме мы просто использовали QGraphicsItems сейчас же мы от него уже наследуемся и добавляем свои функции так вот во второй части что во второй части? Во второй части есть, идет уже подсветка. Как мы видим, двигаем мышкой. Ну, здесь, да, какие-то косячки есть, но ничего страшного. То есть мы двигаем мышкой. И что-то подсвечивается. Третья часть. В третьей части а, у нас уже, то есть движений нету, но мы уже добавили какие-то элементы. Вот они какие-то есть. Вот. Type 1, Type 2, то здесь может быть что угодно. Картинки, там, анимация, там, может, может быть даже видео, кто его знает. Четвертая часть, в четвертой части мы уже можем двигать, вот, я передвинул, но опять-таки вот я тяну, зажал мышку, тяну, тяну, отпускаю, двигаю и все перерисовывается, но визуально это не видно. И пятая часть, в пятой части мы добавляем, то есть я добавляю визуализацию, то есть я вот тяну уже красный квадратик, уже видно, что мы что-то тянем и куда-то тянем. Вот, соответственно, опять-таки, образовательно, здесь это знакомство ближе уже к, с графикой в QT: то есть, это Q graphic item, Q, -graphic scene, Q -graphic view. Дальше иногда такое бывает. Новички не находят стандартных решений, как решить, что то или иное и не знают как это вообще делать вот соответственно ну так как мы все инженеры ну не под все задачи есть стандартное решение значит нужно что-то где-то делать и вот на таких проектах мы учимся а как сделать уже вещи которые есть по своему мы эти вещи делаем, и мы всегда узнаем что-то новое. Мы набиваем руку, мы, мы получаем какой-то опыт, и плюс нам уже легче, к примеру, разобраться, как работает стандартный механизм. Потому что мы свой механизм уже хоть как-то но сделали. И когда мы разбираемся, как работает стандартный механизм, то мы уже понимаем, ⁇ ё-моё, нам уже ясно, что такое буфер, к примеру. Ну вот если стандартный механизм Dragon Bro. что такое там -то, то, что такое все, то есть нам уже гораздо легче это все. Понять. ну и вам вот поэтому в, в описании к этому видео есть все ссылки на все пять частей вот э ну как бы если вам мои видео помогают то помогайте в его распространении. соответственно подобных видео будет больше если канал будет хорошо развиваться потому что на это все уходит немало времени ну в принципе все Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь, делитесь с этим видео, жмите колокольчик, пишите свои предложения, ну, к примеру, может быть, по темам видео, еще что-нибудь. Вот, задавайте вопросы в специальной рубрике «Вопрос-ответ». Ну и все. Всем спасибо за внимание. Всем пока.